Лауреат премии «Оскар Холли Берри» однажды жила в приюте для бездомных, когда ей было чуть более 20 лет. Когда она впервые приехала в Чикаго, чтобы стать актрисой, у нее закончились деньги. Криса Гарднера вдохновил фильм «В погоне за счастьем», но он был бездомным с маленьким сыном на руках, когда посещал учебные курсы по финансированию. Он получил место на одной из телепрограмм, но не мог многого себе позволить из-за маленькой зарплаты, в результате чего его жена ушла от него. Хиллари Суонг выросла в трейлере со своей матерью в подростковом возрасте. Прежде чем она стала номинантом на «Оскар», Суонг бросила среднюю школу и решила стать актрисой. Когда ей было 15 лет, Суонг и ее мать покинули Вашингтон и отправились в Калифорнию. Соучредитель крупнейшей сети кафе в Канаде когда-то был бездомным из-за проблем с алкоголем. В то время ему было чуть более 20 лет и Фрэнк Оде занимался попрошайничеством и жил на улице. Финансовая гуру Сьюз Орман в настоящее время имеет около 25 миллионов долларов, но она жила в обычном фургоне в течение четырех месяцев в 1973 году. Когда она впервые приехала в Беркли, Калифорния, Орман не могла позволить себе никакого жилья, кроме своего фургона. А сегодня она владеет недвижимостью на сумму около 7 миллионов долларов. Режиссер Джон Ву жил на улице Гонконга со своей семьей, когда был маленьким. До того, как он стал известным режиссером таких фильмов, как «Миссия невыполнима 2», «Сломанная стрела» и «Говорящие с ветром», он был бездомным. В 1953 году большой пожар уничтожил дом его семьи вместе с домами 50 тысяч других жителей этого района. Джим Керри когда-то жил в автомобиле в палатке на лужайке перед домом своей сестры. Керри говорит, что в эти трудные финансовые времена он работал над собой и выработал в себе чувство юмора. После увольнения певец Джевелл был бездомным в течение приблизительно месяца и чуть не умер на стоянке, а теперь является мультиплатиновым певцом. Дэниелу Крейгу однажды пришлось спать на скамейках в парке в Лондоне. Теперь, когда он стал известным, эта часть его биографии всплыла. Певица Элла Фицджеральд была бездомной, прежде чем стать королевой джаза. Она в свое время спела для президента США Рональда Рейгана в 1981 году, после чего стала всемирно известной. Фицджеральд подверглась в детстве насилию со стороны отчима, и когда ее мать умерла, она присоединилась к местной банде. Но полиция поймала ее и отправила в школу для девочек. Но Элла сбежала оттуда и была бездомной, пока не дебютировала в театре в 1934 году. Ее голос быстро принес ей славу, и на протяжении всей своей карьеры она выиграла 13 премий Грэмми и получила медаль от президента Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Она умерла в 1996 году, но ее лицо появилось на почтовой марке США в 2007 году. История Майкла О'Хера о бездомности и борьбе стала вдохновляющей для всего мира. В детстве и подростковом возрасте О'Хер жил на улице, он был в конечном итоге усыновлен богатой семьей, играл в американский футбол в университете штата Миссисипи и попал в НХЛ в 2009 году в команду Балтимор Рейвенс. Его вдохновляющая история в 2006 году легла в основу книги Майкла Льюиса «The Blind Side», а затем и фильм. До победы в конкурсе американского идола Келли Кларксон жила в автомобиле и была бездомной, когда ее квартира сгорела. Кармен Электро стала бездомной в возрасте чуть более 20 лет, когда все ее сбережения были украдены бывшим парнем. После ее концерта один из танцоров, друг Электро, украл ее сбережения, в результате чего она в течение нескольких лет была бездомной в Голливуде. Прежде чем стать известным волшебником Гарри Гудини, сбежал из дома в возрасте 12 лет и попрошайничал на улицах. Несколько лет спустя он переехал в Нью-Йорк со своим отцом, но они были настолько бедны, что Гудини продолжал попрошайничать. Он начал свою профессиональную карьеру в 17 лет. До 10-летнего возраста Чарли Чаплин жил на улицах Лондона. После ранней смерти отца мать Чаплина была помещена в психиатрическую больницу, и ему с братом пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно. Так как оба его родителя в свое время работали в шоу-бизнесе, то Чаплин и его брат решили последовать их примеру. Сегодня он известен как один из величайших актеров эпохи мнимого кино. Многие знают, что один квадратный метр состоит из одного миллиона квадратных миллиметров. Но вот нашелся один мальчик, который никак не мог в это поверить. Никогда не поверю, что в этом листе бумаги уместится миллион квадратных миллиметров, пока лично сам не сосчитаю все клетки. Говорил он, держа в руках квадратный метр специальной чертежной бумаги, уже расчерченной на миллиметровые клетки. И вот, одним ранним утром он проснулся и принялся дотошно пересчитывать на бумаге клетки, добросовестно отмечая карандашом каждую из посчитанных клеток. Как вы считаете, смог ли он в этот день убедиться в том, что квадратный миллиметр действительно заключает в себе миллион квадратных миллиметров?